здравствуйте друзья всем добрый день особенно вам тем которые сейчас в этот момент может быть недавно встали ночью чтобы молиться и искать бога или другое может быть времен я бы хотел поделиться с вами одним опытом печальным который которые я вижу, и у меня есть вот эта вот история, да, общался, когда мы разговаривали с женой, да, с Эстер, она мне сказала, что разговаривала с женщиной, да, потому что она любит в церкви, да, общаться с женщинами. И одна женщина, которая с ней общалась, с Эстер, с моей женой, Сказала так, а мои проблемы, это дети, это муж, и стала рассказывать, какие проблемы там в семье, но Эстер спросила, вы верите, что Господь Иисус, он решит, да, да, я, я верю, конечно, но сразу же она опять на проблемы свои перескочила. Сколько вы в церкви, когда у нее спросил? 30 лет. 30 лет церкви, да. И когда я услышал 30 лет церкви, в твоем доме 30 лет. И человек не познал тебя до сих пор. До сих пор не познал. Почему? Почему так происходит? Как будто Бог несправедливый с ней. Но нет. К сожалению, много людей, большинство, я могу сказать, которые во всех церквях евангельских, в нашей тоже церкви, это женщины из нашей церкви, они хотят решить свои проблемы. Они не желают познать Иисуса. Это главная проблема. Они не хотят решения и не хотят познать того, кто дает это решение. Например, вы сейчас участвуете в этой передаче. Вы знаете. У вас есть это понимание того, что Бог, Он существует. Да или нет? Вы знаете это. Тогда, если вы знаете это, вы на основании этого должны строить вашу веру. Господь, ты существуешь, хорошо, но если мои проблемы до сих пор они не решены, и если я до сих пор должен вот эти вот ситуации встречать, я знаю, ты все знаешь». Ты видишь эту ситуацию. Тогда вам нужно понимать, что какие бы не были проблемы у вас, даже если они до сих пор не решены, Бог Он с вами. Он с вами. И если Он со мной, если Он с вами, естественно что какая бы ни была проблема, даже если она там огромная, знаете, иногда люди не желают Бога. Они хотят вот этих фокусов. Они хотят решений, которые просто решают проблемы и все. Но если сегодня ты решил эту проблему, завтра другая появилась. Да или нет? Сегодня ты одну, потом другую и третья. И так мы живем от, от проблемы к проблеме. Мы живем в мире проблем, мир обмана. Мы живем, находимся в мире лжи. И из-за того, что мы в этом мире лжи живем, мы страдаем от последствий лжи и иллюзий, которые этот мир держит в себе. Поэтому Иисус сказал, вы познайте истину, и истина сделает вас свободными. Тогда прежде чем решать свои личные проблемы, нужно познать Иисуса. И когда вы его познаете, вы также познаете решение своих проблем. И это очень прекрасно. Я иногда, знаете, в таком состоянии, думаю, из-за вот таких историй, сколько людей таких у нас, которые толкают и толкают свою проблему, и никак они не могут решиться, и они и проблемы не решают, и Иисуса не могут познать. И я говорю, что я могу сделать, что я могу дать, чему научить, что я могу передать этим людям, чтобы они пробудились, проснулись. Тогда, смотрите, в этот момент мы можем видеть, так говорит Всевышний, так говорит Всемогущий который обитает в высоте небес. Имя его Святой. Он живет в святом неприступном месте, а также с теми, кто сокрушен и смирен Духом. Другими словами, Бог, Он Всевышний, Он э, над всеми, нет никого выше, но также Он с теми людьми, которые... Знаете, в глубине колодцы, в самом глубине. Он там с этими людьми. Для чего? Чтобы оживить, чтобы дать жизнь, чтобы дать им дух, тем, кто сокрушен, чтобы дать им жизнь, дать этим людям обновление. Тогда вы страдаете сейчас, возможно. Где бы вы ни были, не знаю. Бог, Он с вами. И проблемы начинаются. А, епископ, я не вижу. Я не чувствую. Я не могу дотронуться. Я тоже не могу. Вы думаете, я вижу Бога? Вы думаете, я чувствую Бога? Вы думаете, я могу дотронуться до Него? Нет. Нет. Если я желаю получать Его благословение, чтобы Он ответил мне, что мне необходимо делать, мне необходимо отвергнуть то, что глаза видят, а сердце чувствует. Мне нужно отвергать физические вещи, материальные вещи и фокусировать разум и мысли на то, что написано на Слове Божьем. Тогда Господь говорит, «Я обитаю в высоте небес, но также с теми, кто сокрушен и смирен Духом, с теми, кто смирился перед Ним Духом, сокрушил себя». Если вы хотите, чтобы Он жил с вами сейчас, если вы сокрушены, действительно, Он с вами. Неважно, чувствуете вы или нет, видите или нет, неважно. Важно то, что написано. Иисус противостал дьяволу этим словом. Написано. Только словом, все. Словом. Он использовал в пустыне Слово, и Он был наполнен Духом Святым. Наполнен этим Духом но он использовал слово. Слово того, который сказал и написал. То, что определено и провозглашено, никто не может поменять. Никто написано произойдет. И когда Бог говорит, все происходит, все меняется. Тогда я верю в это слово. Я верю в Слово Божие, верю, я доверяю полностью, я отдаю себя полностью, я проповедую это Слово, я учу это Слово, я живу этим Словом. И это Слово питает меня в трудные моменты, в тяжелые, когда проблемы. Я самому себе говорю так, то, что апостол Павел сказал, я знаю в кого я уверовал он не сказал я чувствую что-то или вижу или могу дотронуться в кого я верю нет он сказал я знаю знание это в голове здесь не в сердце тогда пусть дух святой откроет ваше понимание сейчас мои дорогие друзья чтобы вы в этот момент были не теми, кто хочет чувствовать, чтобы вы не были вот этими эмоциональными, но чтобы вы знали, он с вами, неважно, чувствуете или нет. Важно, он с вами, и все, он сказал, он говорит, он на высоте небесно, также внизу с теми, кто живет в этой... Бедности, страдания, в унижении, разрушен, смирился перед Богом. Тогда Он обитает с вами. А мои грехи, вы скажете, епископ? Да, все мы ошибаемся, согрешаем. Достаточно нам совершить какую-то ошибку, но то, что имеет значение, ценится, это когда вы верите в то, что написано. И это делает вас оправданным. Вы достойны Его и за веры в Его Слово. Вы становитесь праведником. Тогда, если у вас есть эта вера, которую Он нам дает, Его Слово нам это гарантирует, Праведный верою жив будет. То есть человек живет верой. Когда он живет через веру, он становится оправданным. Тогда, мои друзья, схватитесь за это обетование. Он видит вас. Он с вами. Он рядом. Хотите его чувствовать или не ждите, чтобы дотронуться до него, или увидеть. Он есть Дух. Дух невидимый. Нельзя дотронуться или почувствовать. Дух – это дух. Он невидимый. Это как воздух, кислород. Ты не видишь его, но ты живешь с ним. Тогда Бог с тобой. Подумай об этом. Используй свой интеллект. Немножко. Вот эта способность размышлять, достаточно немного думать, и ты поймешь, что Бог, Он великий в твоей жизни. Он выше и больше всех типов проблем. Да? Положи всю свою веру на Него, опирайся на обетование, которое Он дал, и будь твердой в этом. И проблемы твоей жизни решатся. Вы знаете, почему много людей, находясь в церкви, продолжают жить такой горькой жизнью, печальной, такой нищенской? Потому что они не познали Господа Иисуса, не познали Его. Если бы познали, тогда их жизнь была бы другой, но не познали. У них есть информация, но нет знания личного. Тогда вместо того, чтобы искать вот этого решения, ищите того, чтобы Дух Святой, Он господствовал внутри вашего сердца, чтобы этот престол был выше всего. И тогда Он сделает вас тем, кто имеет другую, качественную жизнь. Даже когда приходят проблемы, ты будешь твердым, ты будешь побеждать. У меня есть проблемы. Все мы, да, у меня, Эстер, есть проблемы. Есть много. Но я не хочу о них разговаривать, о наших проблемах вам говорить, потому что это... Никому не поможет. Какой смысл, я вам буду жаловаться? Ничего не решит. Тогда И я твердый в вере, но я знаю, верю, что мой Искупитель жив. И в итоге Он даст нам победу. Он даст нам победу. Когда эта победа придет тогда она принесет нам огромное удовлетворение, потому что мы верим в Его Слово. И Он верен. Он верен нам. Даже если мы не верны Ему, Он продолжает быть верен нам. Тогда, мои друзья, вместо того, чтобы обращать внимание на проблемы, обращать внимание на того, кто может принести решение – Помните, Иисус сказал, ищите же прежде всего Царства Божьего. Он не сказал, ищите, как решить прежде всего проблемы, а потом уже Его Царства. Нет. Написано, прежде всего искать Царство Божьего и Его правды. Встреча с Господом Иисусом Христом, крещение Духом Святым, все остальное будет прилагаться, прилагаться также и решение ваших этих проблем. Тогда, когда сегодня вы пойдете на служение, на наше служение к нам в церковь или другую, не знаю, ищите Всевышнего Бога. Не думайте только о том, как решить ваши проблемы. Думайте о том, как с Ним встретиться, как жених и невеста. Думайте об этом. А сегодня я встречу Его. Сегодня мы, наконец, будем иметь этот завет, эту встречу. И тогда вы пойдете с этим Духом, могу сказать, принести Ему ваше поклонение, вашу любовь, выразить себя. Принести на алтарь. Вашу жизнь, чтобы предложить Ему как живую, святую благоугодную жертву. Бог ищет людей, которые будут поклоняться Ему в Духе и в истине. В Духе и в истине. Тогда... он мы в посте, мы отделяем час специально, думая только о Боге. Если вы хотите, то уже делайте так. Один час мы даже друг от друга отдаляемся в разные комнаты и находимся час в размышлении, в молитве в этом посте, в поклонении, чтении, предлагая самих себя духовно Богу. Тогда делайте это тоже. Решайте ваши проблемы таким образом. Ищите, как познать Господа Иисуса Христа. Когда вы Его познаете, Он даст тебе эту воду, воду жизни, вечной жизни, воду, которая сделает вас тем, который будет преодолевать любое зло, любой обман, который в этом мире существует. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь. До завтра.